We'll be Это мой, MLJ, я мне все решаю, а что будет, в нем физика, я в ней весь отешаю. Я люблю без движок ал очень классный движок, на нем можно делать то, что я дома не мог, ставь эксперименты, делай что угодно, если комп позволяет. На движок сам очень годный. рисовать объекты просто, а и настроек настрою простой нор, что угодно, тогда лучше будет. Будешь ты рубить, похоже, будет все по жизни, ок, потому что Алкаду — это мощный физ движок. Физика, это залог, чтобы твоей хороший был, ходишь в школу, ты ходишь, мужка школу сил забыла, а отмечаешь алготу, вспомнишь, физику подешьсять, ссылка в дизайн i uh -huh.